Будем петь, будем петь нашему Отцу небесном, будем петь, петь, петь, с благодарными сердцами, Будем петь, петь, петь Вместе с небесами воспевать. Будем славить Иисуса, Иисуса, прославляй Его, Будем петь, будем петь, петь, петь, С благодарными сердцами, Будем петь, петь, петь, Вместе с небесами воспевать. Кого мы славим с вами Иисуса, великий и прекрасный народы и все и царства. жизнь моя ты нас освобождаешь с любовью направляешь огонь в нас зажигаешь божий сын лишь для тебя Воспевать хвалу и славить Иисуса. Ты наш великий прекрасный Господь, великий и прекрасный, народы все. Лишь для тебя, лишь для тебя вся жизнь моя. Ты нас освобождаешь, с любовью направляешь, огонь в нас зажигаешь. Божий сын, лишь для, для тебя, лишь для, для тебя, тебя, вся для жизнь тебя, моя будет петь тебя. тебе, будем петь, петь, петь, с благодатью мы с вами славе Иисуса! ты великий прекрасный наш господь великий и прекрасный народы все и царства перед тобой склонятся. божий сын лишь для тебя Жизнь моя, ты освобождаешь нас, Иисус, ты нас освобождаешь, с любовью направляешь, огонь в нас зажигаешь, Божий сын. Спасидарными сердцами будем петь, петь, петь. Вместе с небесами воспиваем. Давайте еще будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Воспевать хвалу и славе